Мы берем интервью у психологов, пишем статьи, ну, контент-проект, можно так сказать. То есть а, вообще, адрес адрес сайта? А как семья через i... Am... Ну, я так... Ну, просто объясню, меня не находят по названию, меня находят по запросам в интернете. То есть люди убивают, допустим, причины, меня не нужно. Какая у вас услуга, что вы продаете? Для клиента я ничего не продаю, то есть это контент. Я зарабатывала с продажи рекламы. Угу. То есть, ну по сути, моя задача, чтобы меня посещали, чтобы я была интересная. Угу. если я буду такой, то естественно и рекомендации. Будут, а какие вам будут круг вопросов именно семейных, семейных? Ну отношения? я бы хотела бы в чем в чем я могу отличаться от других, потому что таких сайтов на самом деле. Тогда найти какую-то идею и на ней Ну, я пока идею, что ну, так как все сайты в основном у нас копируются uh -huh. и пишут рерайд статей, да, uh -huh. мы действительно пишем интервью, ну, берем вот ну как, как это выручить. Вот, ну, ну это оно будет мягкое, оно такой шаткой валкой будет. У вас будет больше контента, у вас больше, больше посетителей, но не будет какой-то корневой идеи. Сейчас надо шаг назад отступить, сфокусировать, сузить аудиторию. На нее направить внимание, взять аудиторию какое-то, что вам реально интересно, развиваться, более узкую, узкий сегмент взять. Например, сегмент, который не охвачен практически нигде, ни на B17, а это отношения в состоянии развода, разведенных у нас там на 100 семей, там 100 разводов, условно говоря, если посчитать в России. Куча детей, которые воспитываются в разводе, это большая проблема. Как воспитывать, как выращивать совместно, как продерживать отношения родителям, при этом выращивать семьи. И как, отношения, как строить отношения дальше с бывшим супругом, супругой, как с будущим супругом, супругой строить отношения. Это очень скользкая тема, она не описана практически никакими психологами. А те, кто пытается писать, они слабо описывают, и этот как бы, следующий пласт, он, скорее всего, будет ну, выстрелить через какое-то время. Точнее, если начать писать, он автоматически трафик пойдет. Mm -hmm. И вот там можно продавать консультации, помимо рекламы, можно продавать консультации специалистов, которые будут являются резидентами этого портала. Mm -hmm. То есть, есть искать скайп-консультации, и процент получается от этих консультаций. То есть я взял какую-то узкую нишу, или там отношения многозетной семьи. Куча форумов непрофессиональных, а профессиональных узких, вот, где профессионалы высказываются и дисконцентрированные, их нет вот, Тем более, просто вот, семья, ну, хорошо, нормально. Mm -hmm. То есть какую-то узкую нишу и в ней поспособствуют. И тогда он будет называться лучшие статьи в урунете на тему там, многодетных семей. Все, вот, вот это и будет, будет уфер. А если развода? Мне кажется, все таки разведенных ну, да, больше, это, чем кажется, многодетных. Да, разведенных, да. Тогда так и да, как бы сложности раздельного. Так, если на детей фокусироваться, то здесь, соответственно, смотреть название что-то типа. там, Как воспитать э, ребенка Без так, травм каких-нибудь. Да. Как избежать травм. Ну нет, травм не, не плохое слово. Как-то я знаю. А фишка, нельзя в офере, нельзя в рекламных руках использовать негативные слова. То есть у нас без брака, там, у нас наша продукция без брака. Слово брак, без мозг отсеивается, ага, тут что-то бракованное было. Так вот и, вот и здесь, вот там травма, если использовать слово травма в заголовке, оно сразу же вызывает вопрос ну, да. есть, Как сбежать. воспитать здорового ребенка в ситуации да. развода или счастливого? Счастливый ребенок, несмотря на да. разговоры. Да, счастливый ребенок. Несмотря на разговоры, да, угу. лучшая подборка, подборка статей от профессиональных психологов. Это зависит еще от задач. Где вы хотите этот оффер разместить? На сайте? Или это будет где-то в директе рекламное, скажем, вегание, которое нужно трафик ввести на да, сайте. сайте? Потому что если это где-то для директа, то есть смысл как раз таки надавить на боль человека. То есть на его больные точки, чтобы он зашел на ваш сайт с этого рекламного объявления. Да, и, на сайте, но на Нет, да. но в Директе же там много продающих объявлений, много ключевых запросов. Конечно. Офер он на сайте, а в Директе можно уже по разным болевым точкам касаться да, людей. Да, элементы оферы используют Директе. Да, да, да. Есть, да, да можно да. разные группы и тоже тестировать. У вас действительно органические поиск будет основным. Главное просто специализироваться в какой-то сфере, и трафик пойдет сам автоматически. Просто психологии много, а узкоспециализированная какая-то тема мало кто.